Когда мы с тобой Че Чей это? Это вы Сбросили. отгадайте, Лё, кто лёгко скажет. Лёгко битом, ну, что это шарол, такое? Ребят, что Данил нашел? А? У меня таких уже целый набор. Да, копье, это. Копье, копье, копье, копье. Какой это э, школ какой-то землю взбивает? Ага, нет. Неправильный ответ. От палатки, от палатки, от, от, от палатки. да? Ну, в принципе, можно, но неправильный ответ. Еще есть. Это <рес> похоже <рес> на этот, как называют, спалы выбиваем. Ограда. Нифига. Наоборот. Это из сельскохозяйственного инструмента, кто скажет, что это такое? Это бараны. бараны. Так, точно. Раньше делали бараны, они он, были... Это он сказал.